Здравствуйте, с вами Климат-Контроль, и мы продолжаем наблюдение за аномальными изменениями климата. В 2013 году Научно-консультационный совет Европейских академий группа из 27 национальных научных академий Европы выпустил исследование «Тренды в экстремальных погодных условиях на территории Европы». На этой неделе Совет расширил это исследование, включив в него данные с 2013 по 2017 год. Для первоначального отчета группа изучила экстремумы в температуре, осадках, засухе и других климатических показателях за период с 1980 по 2013 годы. Они выяснили, что количество экстремальных климатических явлений с 1980 года удвоилось, так же, как и количество метеорологических явлений (бурь), а число гидрологических явлений (наводнений, лавин и селей) и вовсе возросло в шесть раз данные за 2013- 2017 годы показывают что эта тенденция сохраняется. Кроме того, в докладе говорится о различных прогнозах ученых в отношении течения гольфстрим. Одни ученые говорят что течение лишь замедляется, другие же предупреждают о будущей остановке течения, что грозит сильным похолоданием для всего европейского континента. О серьезности затронутой темы смотрите в передаче все грядет на канале Алатра тВ. В районе супервулкана лонг США, в феврале 2018 года произошло 512 землетрясений, что заметно выше средних значений. Отметим, что за 93 года самая высокая сейсмическая активность лонг была зафиксирована в 2017 году, когда число землетрясений за одну неделю доходило до 400. Острова Папуа-Новой Гвинеи подвергаются сильным землетрясениям на протяжении последних трех месяцев. Детальнее о причинах смотрите в предыдущем выпуске программы. Тихоокеанское огненное кольцо. 18 и 20 марта было зафиксировано повышение частоты резонанса Шумана до 60 Гц, при том, что средние значения этой частоты колеблются в пределах 7-14 Гц. Само явление резонанса — это волны на сверхнизких частотах, наблюдающиеся в масштабах планеты. По основной гипотезе они порождаются разрядами молний и практически не затухают. Эти волны тесно связаны с процессами жизнедеятельности на планете, так как совпадают по своей частоте с биоритмами многих организмов. Тема резонанса Шумана очень обширна, и чтобы не упустить важных деталей, мы уделим ей больше времени в одном из следующих выпусков. 23 марта в нескольких странах восточной Европы выпал снег, оранжевого или желтого цвета. Пользователи соцсетей из Украины, Болгарии, России, Румынии и Молдовы разместили множество фотографий на своих страницах. Песчаная буря из Сахары обернулась цветными осадками. Метеорологи сообщают, что причиной необычного снега является песок. Стивен Китс, Метеоролог из Национальной Метеорологической Службы Соединенного Королевства сказал, что песок может распространяться, когда он достигает верхних слоев атмосферы. Он попал в странный бассейн Черного моря после пустынных бурж в Сахаре и смешался со снегом и дождем. Подобное явление можно наблюдать примерно каждые пять лет. Однако на этот раз концентрация песка была выше, чем обычно. Лыжники и сноубордисты прислали фотографии, покрытых оранжевым снегом горных вершин возле Сочи. Итак, источник феномена ⁇ Пустыня Сахара, где 21 марта прошла песчаная буря. Далее поднятые в воздух массы песка перемещались по Средиземному морю. И 22 марта достигли острова Крит. А 23 марта остатки пыли выпали в Черноморском бассейне вместе со снегом, а также достигли территории Грузии. Песчаная или как ее еще называют, пылевая буря. Это атмосферное явление, когда сильный ветер перемещает на большие расстояния огромное количество песчинок, частиц грунта или пыли. Чтобы зародилась пылевая буря, необходима сухая поверхность грунта и ветер, скорость которого превышает 10 метров в секунду. Например, в Сахаре ее показатели нередко достигают 50 метров в секунду. Появляются пылевые бури из-за турбулентности, неоднородности, потоков воздуха которые при движении по неровной поверхности сталкиваются с препятствиями и образуют завихрение воздуха. Продолжительность песчаных бурь обычно составляет от 30 минут до 4 часов. Многие песчаные бури зарождаются в самой большой пустыне мира — Сахаре, где граничат друг с другом Мавритания, Мали и Алжир. За последние 50 лет количество песчаных бурь Сахары увеличилось в 10 раз. Однако еще более странный феномен наблюдался спустя несколько дней в Ливии. На северо-востоке страны 26 марта приход пылевой бури сопровождался кроваво-красным цветом неба, что по-настоящему напугало местных жителей. По мнению директора НИИ гидрометеорологии Владимира Осадчева, нам стоит привыкать к изменениям климата, например, к бурям зимой. Он сказал, у нас сейчас 30-летний период похолодания. Именно для него характерны такие перепады давления, температуры, Проникновение арктических масс. Две недели назад у нас был циклон, который принес столько снега. Можно вспомнить 2013 год, когда за один день выпала двухмесячная норма снега. Нам нужно к этому готовиться. Шквалы, бури, град – все это у нас будет в ближайшие 30 лет. Правда, зимой температура будет повышаться. Только за последнее время она повысилась на 2 градуса. С вами команда АЛЛАТРА ТВ, и мы сегодня находимся в оранжереи Тропиканка. Здесь Аня выращивает экзотические растения. У нас есть и марафуи, и папайя, и фейхуа, и гранаты, ананасы, бананы. То есть даже такие растения, которые, допустим, та же или гуаява, которые в Украине вообще не выращиваются. Мы занимаемся растениями 13 лет, и когда мы строили оранжерею, климат был совсем другой. За эти 13 лет мы явно увидели, что декабрь стал намного теплее. Наши листья, которые должны весной свести, они начинали зацветать в октябре, в ноябре. Бананы, папайя, та же маракуйя. То, что мы привыкли летом наблюдать, что плоды завязались и они должны достывать полностью. Сейчас мы столкнулись с проблемой, что в феврале и марте они висят еще зеленые, совсем не в свой сезон. Полностью сейчас весь цикл выращения растений изменился. Такого раньше не было. То есть я могу сказать, что за эти 10 лет изменения очень конкретные и очень явные. И у нас на Um, Папаи тоже она теплолюбила. Вместо того, чтобы эти плоды собрать в октябре спелыми, мы все лето ждали цветения, цветения вообще не было. Потом пальма зацвела в октябре месяце, совсем не в сезон. И зеленые плоды, набравшие вес, вот висят уже 2-3 месяца абсолютно зеленые, не доспевают только потому, что нету тепла, нету солнца. Они полностью поменяли сезон на целые полгода. Все. Вот поэтому я могу сказать явно, что растения, несмотря на то, что у них тут идеальные условия, влажность, температура, освещение, ничего не изменилось, казалось бы. Вот. Но они каким-то образом чувствуют то, что за окошком всё-таки все таки все по другому В период глобальных катаклизмов, что мы можем сделать? Сейчас очень важно то, что люди меняются. Люди обратились внутрь себя. Не чувствовать никаких между собой различий и, возможно, каких-то старых взглядов. То есть отмести это всю в сторону. Суть одна и та же – развитие внутреннего. Тогда ну, во внешнем все меняется. Приходит понимание того, где свое собственное, а где наносное, где эмоции, как бы давящие коллективного сознания, не всегда правильные, а где внутренняя убежденность, в чем же истина есть. Ну, мы настолько все сейчас живем практически, как в одной комнате. Да? То есть мы настолько все взаимосвязаны, настолько сейчас и информация, и отношения, и чувствуется, что мир становится как одно целое. Поэтому все, что могу пожелать всем, оптимизмом, поддержки, э, любви, улыбок, что мы все поддерживали друг друга, а сложности люди могут преодолеть любые. В действительности очень многие люди, они Чувствуют, чувствуют, что происходит с климатом, чувствуют, что происходит с миром целым. И они чувствуют ту потребность, которая в действительности на сегодняшний день очень сильно назрела в духовном становлении, в духовном развитии. Из того, что им рассказывают, они не находят ответа на свои внутренние вопросы. И вот люди пытаются сами разобраться. И вот когда они начинают находить, естественно, все преграды рушатся. Это правда. Да, понимание... Это мы сейчас видим, и это не может не радовать, хотя бы потому, что это дает шанс.